Итак, ребятушки, здорово! Сейчас у нас идет глубокая проработка лопатки. Лопатку приподняли, растрясли, протриханули вот так вот, поперекидывали с руки в руку. Шестеренками пожимали кожу. Видите, какие волокна прям тут идут. Шея у нас задействована, да? И плечо, и дельты проработали спереди. Спереди и снизу, мало грудную мышцу обязательно. Вот, проверили, как ходит плечо. Такой топорик раскручиваем, чик, чик, сюда. Так, лопатку потянули, сюда растягивая зубчатые мышцы. Тут мы растягиваем ромбовидные мышцы и верхнюю дельту. Тут дельту зумаем, а тут растягиваем. А эта рука одновременно, видите, массирует шею. Вот такие у нас приемчики. Так, дельту обязательно растерли. До красна, до красна. Согрели ее. Проработали. Так, вот так. Протягивали дельту, отодвинули лопатку. Смотрите, как она отходит. Опа, вот уже, видите, уже туда пальцы залазят. Вот такая у нас мужская работа. Так, вот тут немножко точки придется. Потерпеть болезни, терпимо? Да. Терпите, терпите, без терпения не будет терапевтического эффекта. Акупунктурной точки методом Шиатсу прожимаем. Отплываем лопаткой на палец. И, казалось бы, все готово, да не уж то. Вот тут мышца больная. Так, уже полегче стало. Вот, да. видишь, вот это отпустила. Так, ну мы еще и применим мануальные техники. Обязательно в рационные перед этим предшествуют. Создаем киперевию, видите, это согревание кожи, согревание тела. И после этого расслабленную ручку и на выдохе еще, еще. еще. О. О. хорошо теперь отдыхаем но ну, а вы нам напишите выдержали бы вы такую работу и как вы относитесь к мануальной терапии ставьте лайки